Ну у нас осталось 7 минут до прямого эфира на русском радио. Мобильные бани и мобильные дома. Это как раз-таки вот тренд. Это не та история, в которой нужно идти вслепую на ось. Нужно быть более свободным. Если денег нету, то и 2, и 3, и 5. Решение Андрей Черва. Андрей, здрасте. Добрый день. Сегодня у нас с вами очень интересная тема будет. Мы будем говорить все, практически, затронем практически все сферы строительства, начиная от дома, заканчивая бассейнами. Андрей, ну вот скажите, пожалуйста, мне, почему сейчас вот именно актуально строительство и домов, и в частности бассейнов? А наиболее актуальная эта тема, она, конечно, после пандемии и во время пандемии, когда все э, решили, что нужно быть более свободным, гулять на воздухе, дышать свежим воздухом. Кто-то потянулся за город, кто-то искал участки. В городе И тема частного строительства Строительства домов с банями Строительства домов с бассейнами Это как раз таки вот тренд ну, Нынешнего времени угу. а то что касается осени Это самое лучшее время для того Чтобы заложить фундамент То ли под дом ли под бассейн, потому что нас ждет зима, а зима это такая проверка для конструкции, чтобы конструкция уселась, чтобы фундамент занял свое место, чтобы земля под воздействием осадков, влаги, снега тоже заняла свое место. Поэтому самое лучшее время для строительства дома и бассейна для его начала это осень. Как в той поговорке, готовь э, сани летом для зимы, а бассейн зимой для лета. Андрей, какие топ три, так сказать, вопроса в стройке от э, клиентов поступают. Ну, я бы здесь еще добавил то предыдущее высказывание. Э, дома с бассейнами и мобильные бани и мобильные дома – это как раз те продукты, которые появились в период пандемии. То есть я строю дом и баню на основе морских контейнеров у себя на базе и привожу клиенту уже готовый продукт. Просто я сидел в какой-то момент, у меня такая лампочка, как сделать доступный продукт в период пандемии. И родился проект «Мобильный дом и мобильная баня». И это утепленные контейнеры, это абсолютно комфортные для проживания в скандинавском стиле помещения. И это не капитальные строения. То есть их можно взять, перевести на другой участок, их не надо регистрировать, и на них не нужно разрешение на строительство. Но это я немножко отвлекся, потому да. что тема для меня интересная. топ три вопроса, да? топ три вопроса от клиентов. А про... как они, контейнеры вы поговорите Значит, естественно, самый популярный вопрос, сколько стоит построить дом. Я на него уже реагирую нормально, потому что по большому счету ответить на этот вопрос невозможно сходу, можно сказать плюс-минус километр. Поэтому самое угу. правильное э, решение и выход это посмотреть конкретный проект, э, поговорить, что хочет клиент и уже тогда его просчитать. Это может быть стоимость от 30 тысяч рублей за квадратный угу. метр, до 100 тысяч рублей за квадратный метр. Поэтому очень, как ты сам видишь, большие разбеги. А второй вопрос, а как быстро вы мне построите дом? Мне вот ребята пообещали за три месяца. Я говорю на этот вопрос такую вещь, что любое строительство оно имеет технологический цикл. И построить, конечно же, дом мы можем за три месяца, но вопрос, как этот дом будет дальше работать и что с ним произойдет в период эксплуатации. Поэтому нормальный период для строительства дома, если есть деньги, это год. Если денег нету, то и 2, и 3, и 5. Получается, закладка фундамента это 8, и потом получается да, весна. Есть... И к Новому году можно уже в принципе заезжать. К зарежать. следующему новому да, году да, да. можно заряжать. Да. Mm -hmm сколько стоит, как быстро можете построить, и, а, а есть ли у вас готовые проекты домов? То есть люди часто приходят и не понимают, что они хотят. То есть это такие мы называем путешественники, которые на досуге посмотрели, что они хотят какой-то дом, но еще не знают какой. Посмотрели, где они хотят жить, в каком районе, но еще не знают, в каком районе. И это вот ребята, которые приходят пообщаться, таких много. Ну, наверное, в этом есть какой-то смысл, люди разговаривая приходят к своему какому-то решению, к своему идеальному дому. А может быть, они приходят к решению, зачем нам это зайти? А бывают такие случаи, когда приходят люди и говорят о том, что у нас есть вот такая вот сумма денег, ни больше, ни меньше, и в эту сумму нужно уложиться. Бывают такие запросы, мы тогда здесь говорим следующее, что если у вас нет денег на строительство дома, как раз-таки лучше в эту историю тогда не идите, потому что потом это превращается в определенную трагедию. Когда а, человек рассчитывал там, построить дом, например, за 2 миллиона, а реально это стоит минимум 6, и этот дом стоит потом недостроенный, он в нем не живет, и откуда взять еще денег, он тоже не знает. Поэтому я всегда говорю так, если вы не готовы финансово к строительству дома, то лучше не начинайте Подкопите, подзаработайте, а что-то, может быть, там продайте ненужное, чтобы купить что-то ненужное, и только потом приступайте. Это не та история, в которую нужно идти вслепую на ось. Компаний сейчас очень много, на самом деле, на рынке. Как выбрать своего, который тебя, а, ну, приведет к верному, правильному решению, б, не обманет и... Обогреет, приютит. А, обогреет, приютит, и дом у тебя не развалится, самое, как из сказки. А, вот я как раз хотел подойти к этой теме, наблюдая за тем, как люди выбирают строителей и чаще всего конечно не просто выбирают их по критерию цены что в корне неправильно я решил создать онлайн курс по основам строительства частного дома угу. чтобы этот курс видео курс он мог быть доступен абсолютно любому человеку кто задумался о строительстве дома и он мог со мной пройдя через этот курс понять из чего состоит дом понять, как контролировать прорабов, понять, как выбирать прорабов, Сколько времени занимает строительство дома? Я сейчас тружусь над этой онлайн-школой по строительству, мы ее назовем, и я думаю, что это будет как раз-таки исчерпывающий ответ на вопрос, как выбрать строителей. Но а для тех, кто не дойдет до этого курса или в принципе не хочет загружаться лишней информацией, я могу сказать так, что для того, чтобы выбрать строителя, важно обращать внимание на его опыт, а опыт подтверждается количеством построенных объектов и количеством положительных отзывов от предыдущих клиентов. То есть всегда нужно спрашивать, что вы построили, можно ли посмотреть что-то. Второе, а, смета, чем более полная будет смета на этапе заключения договора mm -hmm. со строителем, тем а, вероятнее всего вы построите дом без каких-то дополнительных сюрпризов. А, третье, в принципе, те строители, которые не составляют смету, от них бегите. Беги, Форест. Потому что если вы найдете какого-то а, бригадира, прораба, который говорит, да мы без сметы работаем, сейчас так договоримся, на листике напишем, это путь в никуда, таких очень много, а, потому что, как я уже говорил, строят все, а строить профессионально и с гарантиями могут а, ну, очень малое количество компаний, людей, бригадиров, прорабов. Поэтому если нет сметы, в принципе, не разговаривайте. Мы вывели а, такую формулу, что строительство дома – без проекта и без сметы стоит в итоге на 20% дороже, чем строительство дома а, с проектом и со сметой. Поэтому, подводя какой-то итог общий, а, строитель должен быть с опытом, что подтверждается отзывами построенными домами. А, при заключении договора должна быть смета, график производства работ и проект. И третье, строитель а, должен отвечать на любой ваш вопрос, который вы зададите. То есть не должно быть такого, да я подумаю, я проконсультируюсь, я потом вам скажу. То есть компетентность, она видна, в принципе. По поводу сметы, бывают такие моменты, когда, допустим, ты рассчитываешь, и у тебя составлена смета на строительство, но за время пути собачка могла подрасти. Ну, бывает в нашей стране. Всегда так. Раз. Не то, что бывает, так всегда. Бывает в нашей стране всякого рода интересные моменты происходит и растут стоимости строительных mm -hmm. материалов, так или иначе. Закладываются ли какие-то риски в ну, вот, эту проектно-сметную документацию? Мы считаем полную смету, mm -hmm. но у нас всегда есть сносочка, что стоимость материалов действительно на момент составления сметы, а второе, что сметный расчет может изменяться как в большую, так и в меньшую сторону в зависимости от объема фактически произведенных работ. Ну, такой пример приведу. Мы выкопали котлован под фундамент. И потом этот фундамент нужно обратно засыпать. Экскаватор копает неровно. Uh -huh. То есть это не какая-то точная супер-лопата. да? Соответственно, может быть плюс-минус два куба. Uh -huh. Эти плюс-минус два куба, они влазят. Или же второй распространенный вариант, когда мы строим например, бассейн, а человек говорит, слушайте, вот выкопали котлован, ну давайте еще на 2 метра длиннее сделаем, я решил. И тогда, конечно, происходит полностью пересчет сметы, потому что хотел клиента они увеличиваются в процессе строительства. А -а -а, вот это два основных момента, да. А если же вам а, в процессе строительства говорят о том, что а мы вот тут эти работы не ушли, а мы вот тут эти работы не ушли, но это сознательно а, заранее заблаговременно ситуация, когда вы в ловушке. И она возникла именно из-за того, что вам не с кем было посоветоваться, или вы выбрали не того строителя. Когда вам сознательно на начальном этапе не показали возможные ну, попадосы, так этапе развеем что? <социт> что вы посоветуете вот тем, кто сейчас находится как раз-таки в состоянии ⁇ Я хочу ⁇ и... Перейти вот к этому моменту могу и надо сделать. Когда идете в строительство дома, но ну, если касается нашего региона, нашего города, держите в голове цифру, что 50 тысяч рублей на квадратный метр это дом, его строительная часть плюс отделка, это вот стоимость какая-то, минимальная отделка, это вот будет стоимость готового жилья, в которое можно заехать. То есть вы хотите построить дом на 100 квадратных метров, 5 миллионов минимум у вас на это должно быть. Ну и третий момент. Для тех, кто собирается строить дом, а вдруг э, не хватает денег или же боится, что не справится, изучите программы э, финансирования со стороны банков. Сейчас очень интересные программы. Есть сельская ипотека, ипотека по средствам дома, чего раньше не было. Под низкие проценты это кредиты в рублях. Рубль, как известно, валюта у нас а, не всегда надежная, поэтому кредиты это очень такой хороший выход а, для того, чтобы начать среди стадов. Я прощаюсь с вами до завтра. Услышимся здесь в Заказов. Пока!